Всем привет, это проект «Походили» и сегодня у нас будет последний концерт и выступает у нас да. факультет политических наук да, и социологии. Да и мы очень тот момент, когда мы не знаем, кто пойдет. Да, мы очень сильно убежит. все устали и не знаем, кто пойдет следующий на концерт, поэтому мы решили кинуть жеребий. Ага. А как мы кинем да. жеребий? Будем играть в камень, норсы бумага. С первого раза самое главное. Почему с, перво... Нет, да вы, а с, вы, с первого? Да потому что с первого раза. Нет, без трех побед. А вы до трех побед? Либо просто с первого раза, либо... <смех> Раз, два, три! <смех> Тимур выиграл, он уже не участвовал. Да, значит, Раз, два, три! Раз, два, три! Нет! Что у тебя за инструмент? Рассказывай. Это горн. Попробуй поимпровизировать, сыграть на нем какую-нибудь известную мелодию. Я знаю, что у нас в началке восемь мальчиков. 8? Да. А больше я правда не помню. А где все эти мальчики-то? Тут никого нет. Они уже там из Да, вот. Готовы ко всему? Ко всему готовы, вообще вот побежала на застройку. Все, удачи. Спасибо. Пожалуйста. Все на сцену! Раз, два, три, плиз! Все на сцену, ребята! Ой, блин! О, черт, не! Пожалуйста, все на сцену! Все на сцену, участники концерта! Расскажи, какие у тебя таланты? Да все мы тут талантливы в универе, ведь универ это я, универ это мы, универ это лучшие люди страны. Ты играешь на флейте. Да, буду играть в бандитский Петербург. Танцуйте джаз -фанк». Да. Танцуйте. Кто круче? Давай 5, 6, 7, 8. Прости, я улетаю. Раз, два, три, Расшифруй, пожалуйста, вниз. Факультет политических наук и социологии. Да. А еще пару вариантов. Факультет прекрасных, настоящих, искренних студентов На какие концерты еще ходил? А, к сожалению, получилось попасть только на плюс. А другие студенты смотрел? Ну, конечно. Так. И кто у тебя любимчик? Любимчик? Да. У меня любимчики — это все галоконцерты. То есть отдельно факультеты я не выделяю, в том плане, что все равно в итоге получается одна большая общая работа. Концерт факультета политических наук и социологии завершился. Что мы здесь увидели? Мы увидели много разноплановых номеров. Что мы здесь услышали? Мы услышали Софию Ротару, но не услышали блюз. Почему? Непонятно. С вами был проект «Походили». Подписывайтесь на нас в соцсети и помните, будете проходить мимо – не проходите!